Просто очень модно стало быть приличными Сейчас все делают вид, что они какие-то идеальные люди Да, в выходные заходишь в инстаграм У всех сторис типа Мы на выставке, мы в музее Мы на джаз-концерте Я думаю, сука, а что в краснобелом такая очередь?